Добрый день! Рад приветствовать тебя на моем канале. И сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, как многомерность пространства. В последнее время мы достаточно часто слышим термин о многомерности пространства. Что это такое? Наши ученые говорят, что мы живем в многомерном пространстве. У нас очень много, большое количество измерений может быть. И наш мир достаточно сложно устроен. В нем могут сочетаться большое количество всяких пространств. Вот. И мне стало интересно разобраться, а что это такое. Потому что если задать вопрос непосредственно вот ученому, а что значит многомерность пространства, то фактически тебе никто толком не сможет ответить, что это такое. Лично я задавал этот вопрос многим представителям а, нашей науки, но они мне внятно не смогли ответить. То есть внятного ответа я так и не понял, что значит многомерность пространства. То есть я понимаю, что есть. А, Трехмерное пространство, в котором мы живем. Длина, ширина и высота. Плюс пространство времени, да, можно сказать. Время это как четвертая ось. Тут все понятно. Но что делать, например, с пятым измерением, с шестым измерением и так далее. И записываю видео для того, чтобы поделиться с вами моим пониманием вообще, что это такое, как я это понимаю. Итак, сейчас я вам объясню. Возьмем за отправную точку, что наши ученые утверждают, что существует огромное количество разных пространств. Это первый момент. Второй момент. Всем известно, что в том месте, где мы живем, а именно на планете Земля, я думаю, что никто еще не видел пятого, шестого и так далее пространства. То есть физически мы их не можем видеть. Но нам говорят, что они есть. Что это значит? И тут я нашел очень интересный ответ, который мне полностью разъяснил, как может быть в одной точке пространства сосредоточено большое количество пространств. Сейчас я приведу очень яркий пример, который покажет, как это нужно понимать. Вот смотри, представь себе, вот есть некий город, в этом городе есть научно-исследовательский институт, который работает в сфере ядерной энергетики. И после работы два профессора решили пообщаться друг с другом на скамеечке возле этого института. Значит, Они подошли, сели на скамеечку и начинают общаться. Они обсуждают актуальные для себя проблемы в сфере ядерной энергетики. Да? Как построить атомные электростанции, как увеличить их мощность. И тут жена профессора, одного из профессоров, приводит его внука. Внук залазит к нему на колени. И внимательно начинает слушать их разговор. И тут получается очень интересная вещь. Физически, физически, два этих профессора, этот внук, они сидят на одной скамеечке, то есть они находятся в одной точке пространства и что-то обсуждают. Тут все понятно. А теперь давайте дальше пойдем. Посмотрим, что происходит с позиции этого ребенка. А с позиции ребенка получается следующее, что два человека сидят и обсуждают те темы, в которой он понятия не имеет, что это такое. Предположим, это маленький мальчик, там лет пяти, вот он только-только должен пойти в школу. Он вообще не знает, что такое атомы, атомная энергетика. И фактически получается, что эти два профессора сидят в одной точке пространства. Но то, что они говорят, какими понятиями они оперируют, о чем они думают, что они обсуждают, лежит явно не в той плоскости пространства, не в том пространстве, в котором может воспринимать эту информацию этот мальчик. То есть маленький мальчик, он способен воспринимать только физически вот это вот наше пространство, что находится прямо здесь и сейчас. Это он, он, это он воспринимать может. Но что касается высших сфер науки, они ему еще пока не подвластны, у него еще пока нету входа в эти знания и отрасли науки. И именно так я понимаю многомерность пространства. То есть физические объекты они могут находиться только в нашем трехмерном пространстве, но работа и результаты работы нашей психики, нашего разума, нашего ума, нашего творчества они могут лежать и лежат, собственно говоря, совершенно в другом пространстве. Хотя физически физически мы находимся в одном и том же пространстве, да? Мы как личность заключены в этом теле, мы тут находимся и Через это тело мы обсуждаем те вещи, которые не лежат в плоскости нашего пространства, там, где мы находимся. Именно в этом пространстве функционируют и работают наша ум, разум, психика. И именно поэтому можно сказать, что пространство действительно многомерно. Вот именно об этом я хотел вам рассказать и поделиться с вами своим пониманием, что значит многомерность пространства.